Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. Сегодня вы находитесь со мной на моем участке, на котором я ради эксперимента хочу сделать все, что я хочу, все по своему усмотрению, все как я считаю как нужно и которое я собираюсь вбухать 100 тысяч долларов. Это сумма значительная в принципе и для нашего заказчика и для заказчика зарубежного это значительная сумма я хочу показать что будет включать этот ландшафт ну и как это все происходит сегодня на самом деле прекрасный солнечный день и сегодня произошел переломный момент в моей стройке я говорил о тех траблах, которые возникают с людьми, с рабочими, с организацией работ. Но сегодня вот объем э, всего участка уже сделан. Остается только лишь декор, технология, э, красота вот, и э, там растения, вот, э, пусконаладочные работы. И вот это все уже... Э, это все уже оно вроде бы как сложнее, сложнее, сложнее, потому что здесь больше интеллекта в это вложено и профессионализма, но зато на эти работы я уже нанимаю конкретных дорогостоящих специалистов, которые знают свое дело, которые умеют работать по схемам, по чертежам, за которыми не надо бегать и смотреть, не украл ли он болгарку или там во сколько он пришел на работу и в каком он состоянии, в трезвом или не в трезвом. То есть вот этот э, период землекопов закончен, и сейчас наступает самый приятный период архитекторов, конструкторов, э, технологов и производчиков вот этих вот технологичных интересных работ. Вот сейчас вот готов объем. Еще раз хочу вернуться к производству предыдущей работы. В чем была самая сложность? То есть от моей идеи и моего проекта до реализации в натуре на самом деле находилась огромная пропасть. Так всегда в любом объекте, в, любом, в любой работе, которую мы делаем, от момента проекта, от момента того, как вы приняли концепцию, приняли проект, Огромная пропасть. Почему? Потому что нужно э, осуществить эту идею в объеме. Мы делаем проекты в 3D-модели, вот, э, мы делаем э, все это с высотными отметками, привязками к косям зданий, сооружений, к заборам, э, с, план, э, с, э, с планами э, размещения необходимых элементов, с планом размещения коммуникаций, технических помещений и так далее. Все это продумано. Но вот, вот момент, когда это передается э, производчикам, землекопам, скажем, да, то есть тут надо вот, о, это суперконтроль. Первый момент, то есть в данный момент, да, в секунду времени, в настоящий момент, нужно говорить конкретно, что делать, что копать, и это касается и экскаваторщиков, да, то есть пришел человек, копает, он может только копать, а вот где Пря прямо копать, или право, или, или как вот сделать эту форму, как этот холм насыпать, как сделать эту рельефность берега. То есть нужно конкретно, чтобы знал человек, как где копать. И как, как этот человек, допустим, вот в принципе я физически, как я это узнаю. То есть мне нужен проект, и мне нужен геодезист, который эти точки будет отмечать. То есть он фактически отметил, наметил точки, да, по этой линии выкопали часть, а он на следующий день опять должен отмечать точки. То есть фактически геодезист должен постоянно работать практически на, это, на, на, на этом участке и контролировать процесс. То есть сделали часть, гидазис снял, посмотрели правильно, по проекту, не по проекту. Опять-таки опять все это корректируется еще и на местности. То есть нужно приезжать и смотреть по проекту, нужно ли корректировать проект, правильно ли мы пошли, красиво ли все получается. И поэтому эта работа вроде бы как она недорогая вроде да и но она самая-самая сложная потому что вот хочется именно то что задумано сделать этот объем готов. Мы приступаем уже к технологии и декору. И вы можете посмотреть на заготовки скал, заготовки водопада, Вот. вы можете посмотреть на чашу, вы можете увидеть, что вот это вот черновой защитный слой, а еще будут чистовой защитный слой. Вот. Здесь у нас есть уже и холмы, все то есть, оно в, в таком же виде и будут э, оставаться, да. По экстремальной пересадке деревьев опыт показал, что в жару пересаживать деревья все-таки не рекомендуется, потому что я не сказал, что все пропали деревья, но все-таки частично деревья пропадают, и, и, и, и, и это потеря, и это потеря. Вот, вы можете увидеть, что я начал монтировать, технологические системы. То есть трубопроводы, ниши для забора воды, вот, ниши для оборудования, и вот, технологические помещения. На нашем участке, хоть и небольшом участке, будут присутствовать скалы и водопад. Они изготовлены по нашей, но уже давно отработанной технологии. В этих скалах находится и конструктив, но он спрятан под декором. Есть плоскости, которые будут декорироваться и на которые будут высаживаться растения. Вот эти скалы я вписал таким образом, специально сделал рощу для того, чтобы эти скалы не стояли как здрасте посреди нашего участка, а чтобы они выглядывали из-за рощи и как будто вот прорисовывали дальше их существование, чтобы мы представляли себе, что эти скалы идут дальше. Уровень водопада я сделал по уровню забора. Для того, чтобы вот эта линия... Основной секрет, основная фишка красоты ландшафта заключается в том, чтобы дать мозгу работать. Если мозг успокоился, вы красоту не увидите. Если мозг работает, если он впечатляется, если он видит что-то новое, если он видит что-то сложное, сейчас вы видите здесь бетонные работы, но вы уже видите очертания пейзажной чаши. Если вы дорисовываете в голове ландшафт, то он неизбежно становится для вас более пейзажным, более фантастическим, более красивым.